Я Лора Ингрэм. Это репортаж Инграма из Вашингтона «Сегодня вечером». Сегодня Международный женский день, и они празднуют первую леди в штате Хиллари. У Раймонда Орой есть все подробности. 30-летняя женщина могла бы поехать в Польшу, сесть на поезд, ехать еще 9 часов, поехать в Украину, встретиться с президентом Зеленским. Сколько здесь 30-летних? Наверное, все они Лора. Им по 30 лет. А этому человеку, кстати, еще и не 30 лет. Он немного продвинулся вперед. Так что я не совсем понимаю, о чем она там говорит. И нет места, которое, к сожалению, трагически демонстрирует нам это более драматично, чем сегодняшняя Украина. Лора, я буквально не понимаю, о чем она говорит. Но все же сегодня первая леди принимала у себя в Белом доме международное мероприятие «Женщины мужества». И кто мог бы лучше возглавить это мероприятие, чем госсекретарь Тони Блинкин? Это первый человек, о котором я подумал, Лора. Послушайте, если он и не совсем женщина, то он определенно привнес в американскую дипломатию более мягкий, уступчивый подход. Просто спросите Джи, он очень чуткий человек. Доктор Джилл, по-видимому, согласна со мной. Тони, когда Джо выбрал вас на пост госсекретаря. Он знал, что нам предстоит многое сделать за границей. Поэтому он нанялся для этого за границу. И Блинкен был не единственным биологическим мужчиной Лоры, которого сегодня чествовали на этом мероприятии женщины замужества. В Аргентине Альба Руада, трансгендерная женщина, которую выгнали из класса, запретили сдавать экзамены, отказали в приеме на работу, подвергли насилию и отвергли ее родственники. Но перед лицом этих проблем она работала над тем, чтобы положить конец насилию и дискриминации в отношении ЛГБТ-сообщества плаяс в Аргентине. Реймонд, в чем дело? Мне нужно немного поработать. Еще немного. Это? Мир разваливается на части. Китай словно проводит учения, готовясь захватить Тайвань. Энтони а Фаучи проводит мероприятие по расширению прав и возможностей женщин. Блинкен проводит мероприятие по расширению прав и возможностей женщин. Это безумие. Хиллари Клинтон тоже отмечала Международный женский день. Но Лора, прежде чем мы перейдем к этому, необходимо подчеркнуть один момент. Они лишают женщин избирательных прав на мероприятии Женщины мужества. Вы заменяете женщину биологическим мужчиной. Послушайте, если вы хотите провести трансмероприятие мужества мероприятие мужества «Сделайте это». Но если вы называете это мероприятием женского мужества, то в нем должны участвовать биологические женщины. Вот и все. Они больше не верят в такую вещь, как биологические женщины. Они не собираются этого делать. Они в это не верят. Они верят в совершенно искаженный взгляд на реальность, точно так же, как в случае с covid Точно так же, как в случае с экономикой. Точно так же, как в случае с Украиной. Я имею в виду, что они полностью переворачивают все с ног на голову, и все просто кивают в знак одобрения, как дрессированные тюлени. И мы разоблачаем это и люди разоблачают это но тем временем у нас есть хиллари клинтон как я уже говорила которая также отпраздновала международный женский день в этой меке расширения прав и возможностей женщин абу-даби со всеми моей любимая беспартийная женщина глория стенем я просто хочу обратить ваше внимание на то насколько по-другому сложилась бы история моей страны в мире если бы у нас была хиллари клинтон Вместо Трампа. Терри Клинтон. Вместе мы станем сильнее. Вместе мы станем сильнее. Глория Стайн из Билли, Джин Кинг. Женщины и дети являются главными жертвами конфликтов и изменения климата.